Равновесие должно быть между интересом и безопасностью в одном отдельно взятом сознании. Если люди компонуются друг с другом в единый эгрегор, например, в одной семье есть Феб и Дионис, они могут думать каждое свое. И в этом нет нарушения закона. Но если человек один, и у него нет рядом знакомого Диониса или знакомого Феба, с которым вы спаяны, в один эгрегор, подчеркиваю, там эгрегор семьи, эгрегор там фирмы, там, еще там чего-нибудь, да? а он один, в настоящий конкретный момент, и у него есть перекос в сторону его природы, в сторону Дионисейства или в сторону Феба, и он, соответственно, простаивает себе цели в соответствии со своей природой, то вторая часть оказывается у него фрустрированной, то есть там дырка, возникает перекос. Если он понимает свою природу, он сам себе проставит цели на безопасность. То есть оденет галоши, возьмет зонтик, да, то есть вот такие маленькие, но цели, причем вес цели не имеет значения, главное, чтобы они были. Таким образом эгрегориальное пространство, просчитывая человека, видит, что у него количество целей, количество, подчеркиваний, у них удельный вес по вложению энергии, а количество целей в момента приблизительно равно, а это значит, что он закон о равновесии сегодня точно не нарушит. Такое прозванивое сознание Грегор делают обычно по ночам. Вот сейчас волка и собаки, о котором мы говорили уже с коллегами на предыдущих занятиях, это между тремя часами ночи и пятью утра, когда человек крепко спит, все обычно люди в это время спят, эгрегоры прозванивают сознание, просчитывают, что у тебя в будхиале и и соответственно предполагают, что если у этого человека перекос, на следующий день он должен попасть в такие-то ситуации да? и делают вам эти соответственно эти ситуации. Если у вас все это дело выровнено, эгрегор вас угрозы не видит, и а, соответственно никаких же ужасающих ситуаций, для выравнивания же вас самих он составлять не будет. Когда вы простраиваете себе компенсационные цели самостоятельно, зная свою особенность и вкладываете в них минимум энергии, вы реализуете эти цели, реализуете естественным путем, реализуете сами, сами создали события, сами его напитали, сами его реализовали. Цена вопроса только ваша энергия. У вас не образовывается долг перед эгрегориальной системой. Но если вы невнимательны к самому себе, если ваше сознание в интересе, а о безопасности вы не думаете или напротив, вы думаете только о безопасности напрочь, забыв про свой собственный внутренний интерес, то для компенсации эгрегориальное пространство, в большей степени это относится, конечно, к Дионису, потому что вы находитесь, на, скажем так, на особом контроле у, у системы. Для компенсации эгрегориальная система будет простраивать вам события, где вы эти свои непоставленные цели реализуете сразу в виде событий. То есть это неожиданные события, где вам придется хотя бы на минуточку задуматься о своей собственной безопасности. Понятно? Цена вопроса при создании ситуации эгрегором несоизмеримо выше, чем при создании ситуации вами же самим. То есть вы можете подумать о том, что пора идти в санацию зубному доктору. И самим создать себе это событие, самим его реализовать, если вы не подумаете, то в случае необходимости выровнять вас относительно мирового порядка, у вас просто будет болеть этот зуб. И вы однозначно пойдете к зубному доктору уже безо всякой санации, а просто лечиться. При этом цена вопроса ещё раз от эгрегоров значительно выше. Эгрегоры берут дороже. То есть вы отдадите больше энергии взамен, в уплату на это событие. У вас будет болеть этот зуб, И, соответственно, вы будете кусок времени, вы не сможете заниматься ничем другим, кроме как думать об этом зубе, потому что когда болит зуб, особо ничем не позанимаешься. Да. И вы отдадите время не только сидению у доктора, а еще все время боли, плюс энергии которую вы обязаны будете. Эта энергия не уходит никуда, ее берет эгрегор в оплату за события, которые она вам сформировала. В большей степени вот в, такую, в такие истории попадают, как правило, именно Дионис. Филы тоже страдают от этого дела, потому что они забывают о правильных интересах. То есть они забывают проставить себе цели относительно своего же собственного интереса для компенсации. И тогда... Ситуации пусть не так резко, не так грубо, но тем не менее все равно будут создаваться истории жизненные, где они обязаны будут об этом вспомнить. Либо сначала просто завлечением чего-то, посмотри хороший фильм, вот смотри, вот хорошая книга, если они не реагируют и продолжают пахать, проклятые на жизнь окружающих, то попадается им человек, который начинает их упрекать в тупоумии, скудоумии, без нравственности, глупости, там, еще в чем-нибудь, в чем-нибудь сильно оскорбительном. Да? Человек будет достаточно значимый, не среагировать на подобные заявления вы не сможете, испытаете массу негативных эмоций. Доводить до этого дела не надо. Опять же, человек пришел не сам, его послал эгрегор, чтобы вы сами понимали, это он вам не личное свое мнение отражает, а он говорит так, потому что ему так верим. Еще раз, каждый человек, если он не занимается отдельно своим сознанием, по большей части является проводником какого-то эгрегора, не ведает, короче, что творит.